Всем привет! С вами я Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В наших краях, в какой супермаркет не зайди, обязательно найдете на полках с полуфабрикатами такие фрикадельки, замотанные в сальник. Классные. При обжарке а, этот сальник, ну, жир этого сальника вытапливается, поверхность получается очень классная, красивая. Сами фрикадельки а, тоже должны быть вкусными, но не знаю почему. Но во всех этих э, полуприкатах, и фрикадельках, и в готовых сырых колбасках, которые надо обжаривать, да даже просто в фарше ввалино какое-то чудовищное количество всякой хрени, не имеющей никакого отношения к мясу. Там и сои, и крахмалы, какая-нибудь гороховая мука, еще и антиоксиданты, и фосфаты. Вот я не понимаю, зачем фосфаты в такие изделия добавлять. Ведь заведомо известно, что они будут обжариваться при высокой температуре. Это же не колбаса, для которой возможен брак, бульонный отек антиоксиданты нам хрена Ведь они все равно весь этот свой фарш в течение одного-двух дней распродают. Короче, я пошел на рынок к своему знакомому колбаснику и попросил его провернуть через мясорубку выбранный мною окорок, Классный, с жирком такой. И попросил у него сальник. Кстати, знакомьтесь с колбасниками. У моего, например, на прилавке сроду никаких сальников не лежит. Обязательно надо спрашивать. И тогда он из-под прилавка достанет. Ну, на самом деле, из холодильника. Короче, для сегодняшнего рецепта мне понадобится фарш из окорока, сальник, лук, чеснок, булочки. А для соуса сливы, чили, перец и пряности. Почитайте, короче. Поехали. Угли надо сразу раскачегарить. А сам займусь фаршем. Если вы фарш не в магазине будете покупать, а сами готовить, то лук и чеснок можно тоже сразу пропустить через мясорубку. Но ну, а я порублю, не хочу мясорубку пачкать. Так, теперь соль, перец и перемешать. Вот, из этого можно лепить фрикадельки, но угли загорелись, можно параллельно соусом заниматься. Воды совсем чуть-чуть, только-только, чтобы сливы не пригорели. И в таком духе все остальные. Все, фрикадельки подготовил. Теперь все-таки надо довести соус до ума. Сейчас тщательное отделение косточек и шкурок от э, мякоти внутренней, от будущего соуса. Ну, красота! И обратно возвращая на огонь, нужно выпарить лишнюю влагу и довести соус до желаемой густоты. Но и этого мало. Еще грундированный лук и чеснок и соль, конечно. А вот когда загустеет, тогда я буду доводить до вкуса. Может понадобиться сахар или винный ус, может быть соль еще. Сахар и винный уксус в зависимости от того, насколько сладкие или кислые сливы. Чтобы с фрикадельками было удобнее возиться на углях, насажу их на шпажки. Ну, пожалуй, можно приступать. Так. Нет, слива отличная, поэтому, может быть, чуть-чуть сахара, но, наверное, не буду. Он больше кислый, чем сладкий. И такой островатенький. Смотрите, даже если у вас будет сладкая слива, то при таком способе приготовления она даст много кислоты. Поэтому не гонитесь, особенно за кислыми. Вот серьезно говорю. В конце концов, выправить на вкус можно практически любой продукт, какой вы получите. Соль, сахар, винный уксус. Яблочный уксус, в конце концов, будет вот так. У меня, например, очень получился хорошо. Обожаю. Долгожданный момент пробы соуса навалил, конечно, не пожалел. Кстати, в Барселоне на Рамбле, улица такая пешеходная, вернее так, она, она проезжая с боков, ну там, короче, сквер, короче, тот, кто будет в Барселоне, там обязательно побывает. Там есть одно заведение, если идти от центра в сторону моря, с правой стороны, буквально не доходя, наверное, рынка. Там продают вот такие длинные бутеры, называются они там флаута. В переводе с каталонского флейта. Похоже, правда? Поехали. Слушайте. Черт возьми, почему нельзя в магазине делать такие фрикадельки, а? Не вваливать туда никаких вот этих вот крахмалов, сои фосфатов зачем-то. Просто вот мясо, пряности, лук, чеснок и вот эта вот сеточка жировая. Чума. Просто чума. Классный, насыщенный вкус мяса. После гриля ароматным дымка мм, чудо. Извините. А с таким соусом это просто бомба. Да и да, был за кадром. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, и не забудьте там поставить лайки, дизлайки и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео выходят по понедельникам и пятницам. Всем пока. Как вкусно.